Я, честно говоря, немножко здесь э, я разочарован тем, что у нас все-таки отношения все-таки с постоянными там парами клиентов и прям мне аж уже не по себе. Мне кажется, надо срочно искать новых клиентов. Ну, какие отношения у меня были с клиентами? Хорошие или плохие? Новых клиентов? туда нужно искать Николай? Ну, я понимаю. Ну, просто прямо аж я прямо аж переживаю за это, честно сказать. Если кто-то из них сейчас откажется, ну или начнет там что-то выпендриваться, я их даже не могу с ними как бы это. Они меня держат за это, за ну да, да, нет. Ну как бы тут никак из этой ситуации не выйти, как только других найти и с разными разными. говорит: блин, ну ладно, давайте вас на паузу, потому что у меня там другие есть, как бы давай как-то надумайте звонить, ну чтобы у тебя сильнее позиции была. А так по-другому никак, у тебя не одни, то... Это такая... Ну это как будто ты на работе работаешь, короче, и... Ну, работодатель тебе что-то говорит, даже бестолковое, да, там, а ты ему ничего не можешь ответить, потому что он как бы единственный, кто тебе деньги платит, да Есть такое. Вот, Поэтому да, да, ну, как бы, вот такие штуки. Ну, смотри, ты сейчас, по сути, плюс-минус там от функционала сбавляешься же, ты говорил же про эти выставки, что вот их надо там выписать, по ним гонять. И если плюс-минус там они без тебя смогут сметы делать. По баблу, ты будешь все понимать. Ну, понимать, что все хорошо. И плюс project-менеджер у тебя же выходит, как я понимаю. Все уже есть договоренности с ним. Думал, что есть. Не срослись они. Ну, как бы ничего страшного, что надо второго искать, третьего не, ну да, да, мы, мы еще ищем. То есть, пока у нас так есть как бы движение, но еще не подтверждено. Ну а вот, очередной ты, раз. Да. Сколько ты пригласил людей на собеседование? Я сейчас матерый стал, чувак. Не, сколько. Нисколько. Вот, а мы, ну короче, мы для финансистов больше 50 приглашений. А, Я даже... да 15 или 50, там 15 или 16 пришло, да? Да, ну вот 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, одно приглашение. А сколько, сколько они этих вакансий перебрали, я вообще даже не знаю. Ну, короче, прям до хрена. А кто э, у тебя занимается этим? На аутсорсе. Мне вообще, вообще друг помогал. То есть я ему тоже по, там, ну, по управлению там, помогу в его компании. Вот. Он, делай, mm -hmm. ну, кто там попал свою, свою задачу. Вот, ну, единственное, я там зайти. Ну, за аккаунты проплатил, там у нас есть зарплата Ру и Хантер. да mm -hmm. Вот, за них заплатил, и еще ей так просто там накинул, там, ну, как бы, не... Короче, мне вообще дешево все это обошлось, потому что вот этот парень помогал, в общем. Mm -hmm. Вот. Ну, и троих вот сейчас уже стажируем, которые уже прям четко. То есть я 4... где-то раз, три... 4... Пятерых стажировал вот. из этих пяти там трое вот как бы более-менее там вот, тянут, потянут в общем. <связывая> ну что, давай дисбор, все как бы по у нас. Такой чух. Чего? Очень странно. Я смотрю просто мы закрыли пару контрактов еще. А как бы повривали, они вроде как, окей, okay. uh, один еще закрыли. Кембридж, закрыли. Там 300... Ну, короче, я уже оплату сделали, просто еще не прошла. Этот, Короче, закрой. Сегодня. Профит факт. Сколько у тебя пани? Ну, как бы. 9. Но заходив этот, профит. А, а здесь труба. он как будто в минус его посчитал. Так, ну у тебя сделки на 109, себестоимость 139 косарей. 29 у тебя это валовой прибыли, 44. Что-то не понимаю. А, я ну, 20, а, а, вот в феврале я вот закрыл две, то есть оно вышло в плюс. Да, а там а у тебя что не же... был. Ну, был минус, да, но февраль, ой, вот, январь вообще что-то, там вроде было уже меньше цифра, осталось еще больше минус. Ну, давай, смотри, сейчас найдем, вот заходи вот в эти контракты. Э, контракты. Да. Вот, и у тебя здесь где-то должны быть даты начала, даты конца. Вот смотри, у тебя столбики скрыты, Без скрытый столбик, открой его. Закрой, закрой обратно, сделать мен. Вот, и между C и F у тебя тоже столбик. О, сделай э, 20-й год, первый месяц. Нет, 20-й да, Первый месяц. Окей. Э, смотри, контракт прайс-факт. Выдели, михаил, тебе надо сумму 169.056, да, ходи ну, да, профит. профит, да, вот, открой этот, репейнс, э, вот эту, да, выручку. Видишь, у тебя 169.056 привязано к сделкам. Вот они у тебя и были. 98 долларов это что у тебя? Ну, транзакционный, Это что, типа бонус какой-то прилетает? Ну, видимо, это. Ну, где не доплатили, еще, видимо, какой-то есть. Mm. Ну, окей, видишь, все, выручку нашли. А вот факт, школ биг Н Вот, 136, ноль, 44. Ну, то есть тебе денег заплатили по закрытым сделкам. Вот э, то же самое тебе сейчас нужно открыть к привязанным к сделкам вот 134 а тут у тебя 139 то есть что-то попало что не привязано к сделкам М -м -м, вот не привязано к сделкам ну вот 136 нашел 034 да то что материал да. и подрядчикам вот и еще 3000 там подписалось то это тоже подрядчиком и тоже материал который не были привязаны к сделкам ну какие-то расходники какие-то там твои ребята видимо если хочешь, мы вот эти штуки, которые не привязаны к сделкам, можем в ДДС найти, в кэшфлоу. Давай, найдем. Все, заходи, выбирай тогда этот... Вот вправо... Да не-не-не-не, ты че, ну, Николай, это не наш метод. Так не найду? Ну, найдешь, Ну, как бы ты, блин, ну, я не знаю, там лопатой. Заходи в кэшфлоу, да, выбирай там, у тебя вправо месяц начисления год начисления. Не, не, зачем ты даты-то? Нет, самое, нет, в самом, вот где у тебя, да, плюс сверху на столбиком М такой плюсик открываю его, да, и давай вправо, вправо, вправо, там листай. Вот у тебя есть э, год начисления, и месяц начисления. По-английски все написал, я не знаю, вот где он написал. Вот транзакция. что у тебя там? Месяц закрытия, вот этот. Нет, нам, ну-ка, левее что-то. Это год закрытия, это транзакции, дата транзакции, начало сделки. Нет, а левее, Левей, вот еще года есть там у тебя, по-любому, где-то должны быть. Вот. вот а -а -а. Э Месяц начисления. В каком да? месяце транзакции были? Начисления, э да? В каком а году? Окройно а ты что? Начисления? А наверное, да. Вот, выбирай двадцатый год. А вот, да, да, дата начисления, месяц начисления, год начисления. А, все правильно. Давай, а, выбирай двадцатый год и первый месяц. 2020 год. Угу. Первый месяц. Ага. Окей, а, выбирай, где теп теп столбик Z, делай прямые. Ага, все, листай туда в самое лево. А, вот они, у тебя. Так. У тебя к сделкам привязаны да какие-то штуки? Ну да, да. А где у тебя контракт? Контракт на вот. СОБИ, да? А что ты удалил? Да. Напиши G1, напиши контракт. А я не удалял. По-моему, удалилось, Николай. Я тебя не виню. Это все эти призывы. Федеральное бюро расследования, оно не хочет, как бы что. И что, по сумме, короче, фильм. Нет, зачем? Да ты что, сделай пустые контракты. Ты все по сумме, зачем? То есть, ты выбрал вот начнение, А, как контракты. Все, что неприятно, делать там, да. Делай клен, ну. И вот пустые, да, окей. Вот эта хрень у тебя привязалась к сделкам. Ой, ну как бы, выдели вот эту вот э, столбик. Ай, сумму посмотри. Ага, я понял. Ну, обведи сколько она, чтобы ты... Какой говори. сложный процесс. 366. Ну ты просто первый раз его начинаешь делать. Ну да, вот она. 3,166. Видишь, она сюда у тебя. Смотри, ну, да. выручку ты понимаешь. Материала. Выручку я понимаешь, как делаю. делать. Себестоимость понимаешь, как сделать. То же самое с постоянными затратами. Постоянных затрат у тебя 44 косаря было. <сесс> Давай найдем постоянные, ну, общие затраты эти, которые у тебя Подождите, были. Минус... Тогда, тогда мне их. <сессия> а у меня это неправильно. Это новый Workers Compensation. Это вообще страховка. Видишь, привет от Пауля. Да. А, подожди, с контрактом. А, так, куда ее внести? Блин. Офисные расходы, да, получается? Не знаю, надо у собственника спросить. Сейчас, сейчас, сейчас. Есть у тебя его номер? Сейчас, нет, нет. подожди. А, Давай, короче, сюда. Генерал Евгений. Ну, и это я тоже знаю. Это за проект. Все, я знаю, какой это проект. Ой, Лонкастер. Ой, Longcastр, я говорю, Помнишь, да, ты можешь на чат да, да, все. все, с этим разобрались. Окей, а... а дальше что, в профит зайди, дальше что, там постоянные расходы, ты можешь посмотреть, что такое. Вот, ну все, это скроет, а ты выручку и себестоимость разобрал. Вот где гене... General Express 46 тысяч будем проверять. 16, что такое? Да. Вот здесь по статьям, в принципе, все разбито. Ну-ка, обведи все статьи. 44. Какой-то статьи не хватает у тебя здесь. Окей. Okay. Uh... Добавь какую-то строку. Вот, скопируй 42-ю строку. Не-не-не, скопируй полностью строку. Ну, там же формул там нету. Нет. Ну, или так. Ну, можешь полностью строку 42 выделить. Ну, или вот так за хвостик, может, я поставлю здесь разницу. Может, так. Лучше, да, так. И вот, выбирай, какой, какой не хватает. Я думаю, не хватает. А я не знаю. <laughs> uh, раз. Маркетинг. Комиссия на продажи. Нет. Transportation cost Есть режим. One payment. Есть. Office staff salary есть, office supplies есть, on internet mail есть, warehouse есть, consulting сервис. А ты посмотри, как шо. Сейчас одну секунду. Можно одну секунду. Да, слушай. Сори, ребята. Работа паникует. Um. Все, смотри, вот эти общие, ты выделил расходы. Ты можешь их настроить ой, в этом GTX, так же Смотри, что Подожди, такое. Я, я, кстати, увидел, я, это тот же, который у тебя у нас есть. Я, а -а -а. Извините. Я, я обрадовался, потом, потом понял, что... Подожди, здесь раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. А у нас все 9. Ну-ка, зайди в настройки сейчас. Ну-ка, тут общих расходов сколько? Десять. Что-то не выпадает, да, получается? Вот этого нет. Вот этого нет. А -а. Вот. Скопи скопирую его сейчас. Нет, нет, просто название, название скопируй и вставь туда вот знаменование, где в профит. Вот, и выдели, Коль, вот эту штуку. ну вот все расходы выдели. Только он красненький, видишь, говорит. А, да, да, да, я тебе из этого говорю, вот видели, да, вот эти. Вот, там типа TOLS, нажми сверху. А, нет, а, вот где ADD ON, может, а нет, DATA, DATA, DATA, DATA. DATA, DATA VALIDATION. Ага. М -м. Вот, где у тебя, получается, ELECTRON RANGE, RANGE? Давайте, ну, что-то не, не чуть правее. Вот да, вот здесь вот, на, квадратик, на квадратик нажимай. Вот да. эту штуку удаляй внутри. Заходи в настройки. Вот. И выдели. Получается, вот 130 до 139. За 129. -й. 100, 3, по 140. -ую. Б, с, б с, Нет, только не так, а с B3, с Б 129 до B 140. А, красавчик. Все окей. Все сохранить. Видишь, ты как <тас> бы, бы нашел бак в системе полностью самоуликвидирован. Все. Заходи в профи, там тебя сейчас сейчас вот эти штуки, которые. Ну и посмотри, у тебя используется или нет. Потому что аукки. Да, да, что, давай найдем их эти 46 тысяч еще в ДДС. Вот, здесь убирай фильтр, да, вот этот делай, ну... Так, а тут, тут еще куча фильтров. Да, да, да, заходи вот справа, где у тебя... Подожди, подожди, не убирай, не убирай, остановись. Ну, где у тебя столбик Z, делай общие расходы здесь. У тебя прямые выбраны, тебе общие нужно выбрать. Окей. Okay. Вот. И посмотри, какая сумма у тебя получилась. Сорок шесть, шестьсот семьдесят восемь, семьдесят. Ну, окей, okay, это правильно. Оно 100, здесь правильно. округляет. До 79. А, ну да. Ну, если там развернуть, мы как бы деналием. Ну да. Семь номер она... нормально. 7, она в большую сторону, круглево. Вот, да. и ты можешь посмотреть, из чего состоят, есть, ну, там типа по статьям, да, суммировано, а тут прям по транзакциям можешь следить. То же самое по инвестиционным затратам, по налогам, по дивидендам, то есть ты можешь это все вот так отслеживать. Вот, и, сейчас, и в профит, ты мне говоришь, ну типа в минус 18 тысяч, я говорю, ну вот, да, минус 18. Было больше, значит, раз ты сделку закрыл на 9, у тебя было минус 27. Вот. и, Скорее всего, когда мы ролики все на YouTube посмотрим, кто-нибудь пересмотрит прошлое видео и скажет, ну, Николай, ну реально 27-го, как бы, что-то... Я понял. Надо еще дозакрыть. У нас тут... А, да. Так, ну что, а тут углубился, да, в твое издание вот, в эту всю штуку? То есть ты так сотрудников можешь... О, у тебя плюс 77 косариков. Ну, да. Ну, еще это не точно. Короче, ну, э... нет. нет, ну, маленькая вероятность, э, скорее всего меньше, там где-то тысяч, может, 40, потому что мы, короче, столкнулись с тем, что у нас четкий баланс по материалам, это вот этот вот, но у нас с ними, оказывается, есть еще, э, ну, там, штрафы, проценты, и еще всякая ерунда. И у нас там, короче, жестко так на тридцаточку. Вот. А мы эту сумму убрали, мы хотели ее занести как отдельную сумму. Буквально позавчера это убрали отсюда. Потому что у нас никак не мог сойтись баланс. Мы материалы прописываем, у нас по материалам четко совпадает, а эти проценты мы не можем на какие-то работы конкретно убрать. Поэтому мы их введем как отдельный кошелек, эти проценты, и будем с ними разбираться. Плюс к этому с этих процентов можно, ну, скорее всего, что-то можно будет скосить. Ну, то есть, повоевать за мной. Вот. Но... Так, введение таблицы получше. Я здесь еще два кошелька вот эти закрыл. Я их... Потому что, короче, мы ими не пользуемся, а там... Каждый месяц идет по 25 долларов на каждый кошелек. Невыгодно, да, тебе просто Транзакция, короче. Ну, не в тему, да, получается. А, так, здесь у нас просрочка затрат, просрочка, затрат. Что, разобрался? ну, то есть он актуализировал более менее Или что у тебя почему-то? Пытаемся, да. То есть мы на будущее пытаемся это расписывать более менее Видишь, там до конца месяца, но пока, пока так себе, скажем. Лишь мы, мы выпадаем из этого. Угу. То есть, когда в, в ДДС ввели, мы сюда не это его Не убирали да да а есть платежи которые ты вот видишь что уже вы совершили а, да это совершил. сразу, да и все вот это совершили три совершили вчера а... Что это у нас? Так, этот нет. Это у меня 16 а -а -а -а Так, и эти точно были Материал. Проходи в календарь, уже, уже можешь там посмотреть, что у тебя косо-разрыва не будет. 11-го за Это сегодня оплата должна быть? И это предположительно сегодня. Придут бабки тебе, да? Да. Ну и вот это вот мы должны заплатить сегодня и в понедельник. То есть Ну, заходи в календарь платежный, посмотри, что у тебя там как бы вроде. Если тебе капуста, конечно, придет, то должно все нормально быть. Ну да, если придет. Ты выпишу чек. Так, ну давай тогда, чем мы добирались плотненько до этого. А вот тут тебе 150 косарей, ты хочешь заплатить этим, видимо, поставщикам. Ну да, это как бы мечта. Ты примерно накинул. Ну да, здесь сейчас будем разбираться. Нам здесь некоторые выплаты. У нас уже очень хорошо все подсократилось. То есть мы в принципе в месяц из-за того, что мы другие кредиты убрали, у нас в месяц достаточно денег, скажем так, остается с тех кредитов, чтобы следующий кредит сразу загасить полностью. То есть, вот, допустим, ощущение, 13 это, тысяч. Такое, такое, такое... такое ощущение, что ты с 13 каким-то консультантом работаешь, чтобы у тебя что-то Николай, да брось, вы не струнитесь. Конечно, работаем. Так что, короче, их будем глушить. То есть у нас ну, через два это, месяца, да. два или три из них мы точно закроем через, ну, в этот месяц и в следующий. И останется ну, вот да. этот вот большой, как бы. Ну и с остальными тоже да. будем работать. С поставщиками там уже будем работать. Ну и уже вот этот минус 450 мы со сделок будем закрывать, закрывать, закрывать. И там, глядишь, тебе 1015 дадим. Да ну, да. Без процентов, без процентов, не подейся. Компания же за займы должна платить проценты. Ты такой, должен был в это время сказать, да хотя бы вернули бы уже. Так, ну что, давай по контрактам, что ты там закрыл, вот мы же по январю хотим закрывать, да сделки? Да. Сейчас пожди, Да, я все фильтры уберу, а то так, так, так, все расплясать можно. Кешфол есть. Контракты. Так, у нас по статусу я по первому. По первому. О, 4 осталось. Мари, ты можешь вот это вот D, E обвести. Правая кнопка нажать и из групп. Групп Колумб. Вот видишь, плюсик появился. Чтобы тебе удобно было, если что-то там по закрытым сделкам, по году и по месяцу закрытия отфильтровывать. Mm -hmm. Ну слушай, я тебя поздравляю, ты 19-м или сколько сделок закрыл, тебе осталось-то всего лишь 4 штуки. Да, да. Вот причем, ну как бы, если вот эта оплата, которая у нас запланирована на сегодня пройдет, ну или парочка из них, то как бы мы и закроем сразу. Три или четыре? А, три. Три. Вот это не могу. В принципе, вот эти две я не могу закрыть, пока у меня То есть, две закроешь, а там просто деньги Ну да, ты две закроешь, потому что ты просто сам должен денег, а те ты ждешь от клиента. Клиенты тебе еще не отдали. Все, круто тебе плат приходит, ты их закрываешь. Ну-ка давай второй месяц. Тоже нормально. Я две, две мы закрыли. Вот сегодня мы тоже ждем вот эту оплату. И здесь сумма галимая. Я до сих пор не могу разобраться, что там происходит. Я uh -huh. специально красный сделал. То есть со всеми остальными, которые там желтенькие были, я с ними уже разобрался. А вот uh -huh. красный как-то нет. Ну, ты тут, получается, тоже закрываешь, да, с этими вопросом? Ну да, то есть ну вот эту по идее, я, я вот что хотел уточнить. То есть у меня здесь сумма вот 19 написана. Но no. Я уже скорее всего, ну не скорее всего, а то есть из всех транзакций, которые были, у меня здесь должно остаться, наверное, 5. 5 или 6 тысяч, не больше, которые я должен за эту работу. Куда я впихну другие 13 для математики? Как это сделать правильно? А ты эти затраты нес, когда мы еще не вели ничего, что ли, или когда? А, да, потому что они были по балансам, по материалам, которые мы рассчитывали. А ты точную сумму знаешь, сколько тебе осталось? Еще что? Что? Ну, точную сумму. Ты говоришь, нам осталось 6 тысяч заплатить. А, ну, я саму сумму должен уточнить. То есть мы недавно закупали, буквально три недели назад, мы еще дополнительный материал закупали, за который мы точно должны. И у нас был предыдущий баланс по этому же материалу, а, с, наверное, там, я не знаю, с ноября или еще как. Ну, то есть, короче, плюс-минус, там должно обсуждаю, быть 6 000. Когда узнаешь, что эту сумму, допустим, 6 тысяч, и из 19 вычитай 6 тысяч, у тебя получится там 13.012. Ты эти проводи uh -huh. в кэшфлоу. Типа дата, материал, такая-то сделка, такая-то сумма, но без указания кошелька. Желтым цветом уделяй и пишите типа, по начальный баланс по счетке. Вы так делали уже с тобой? Я понял. То есть я записываю до декабря ну, да, тысяч. 1 ноября там сделаешь, да и все. Я понял. Я понял. Окей. Хорошо. Ну да, остальное, в принципе, здесь все как бы окей. Вот это должны сегодня оплатить. Мы за все уже, за материалы там заплатили, э, ожидаемую плату. А подрядчикам тоже заплатили, так что все тут окей. Мы, кстати, это первая такая, которую мы по бюджету прям про -про провели, короче, с четкими расходами, с четкими вообще, короче, я там в шоке был. Все, ну, что, топ? Что? Же... Она подзагружается. А. Я понял. А. Блин, что тормозит компьютер? Медленно, медленно. Медленно. А, так. Проекты, блин, а, мастер. Там мы должны 480 баксов. То есть, в принципе, мы сейчас тоже это оплатим, закроем. Нам 82 доллара должны. Я, я даже не знаю, мне. Мне ж неудобно звонить на такие тела. Но. Пускай сотрудники тренируются. А? Пускай сотрудники тренируются. Ну да, да. Так и сделаем. Они нам. Сюда чуть-чуть должны, короче, у нас там две работы, за которые они нам должны, как раз было бы неплохо февраль, с них. тоже забываешь, ну а март что у нас? Ну все, ты январь-февраль, считай, перебрал. Март у тебя огонь. Ну, идет пока. Ну вот, проблема в том, что, смотри, из этих всех контрактов, раз... Два, три, четыре, пять. Пять работ это от одного клиента. Ну, как бы это хорошо что-то. Я, я понимаю, что это неплохо, но понимаю, что у нас именно полмиллиона контрактов, а, а как бы это нехорошо, ну, с точки зрения ложить все яйца в одну корзину, знаешь, как -то. Да. Нет, то есть э, мы сейчас с другими тоже постоянно работаем, усил... ну, высылаем им там, смет и все такое. Подожди, но... а так и, ну, сможешь закрыть объект? Да нет, навряд Давай какие-то, но... на, перенесем. Вот собственно. этот закроем, вот этот контракт закроем, вот этот уйдет на четвертое. Угу. Э -э этот закроем. Это мелочь. Этот. Скорее всего, уйдет на четвертое. Не, если мало пора, то лучше закрыть третьим. <свист> <свист> Есть вероятность. Давай, будем третьего дожимать. Этот третьим закроем. Этот.. Этот, скорее всего, перейдет. А, основную часть контракта мы точно выполняем, у нас остается там 20% или 15%, которые должны будут скорее всего перейти. Потому что мы еще даже этот материал не заказали. Они сейчас уточняют, э, короче, дизайн. Yeah, yeah. Они говорим уже... -то, тогда короче, давай этот четвертый сделаем давай, давай чтобы так, такой, просто, чтобы себя не обманывать да. о, у тебя есть объект на 800 кусков да, это старый это, кстати, тоже растягивается теперь на пятый месяц? в о, мае закроется? на пятый или даже на июнь. Смотри, у них, короче, а у них 14 домов осталось, они 7 построили, мы их начнем делать в этом месяце, ну, буквально на следующей неделе, и, скорее всего, мы их до конца месяца закончим, ну, там, до середины следующего месяца закончим, скажем так, то есть, и у них потом еще 7 домов, которые они даже строить не начали. Нет, ну, есть 7 домов, это вот эти 822 тысячи? Да, да. Просто, что получается, они раньше строили по, там, по 15 домов одновременно, а последние два, короче, три месяца, получается, вот с нового года они только эти 7 домов построили. Mm. И, короче, не двигаются вообще. И нас это как бы немножко глушит, потому что там как бы тоже бабки, ну, хотелось бы его быстрее забрать, заработать. Вот. Ну хорошо все равно, что такой объект есть, что ты... Не, понятно, хорошо, но получается... Так. На майном. Вот. А, и у нас еще, кстати, пару объектов есть, которые не здесь. Брод вот этот, вот я не знаю. То есть мы пока ориентируемся на четвертое, будем сжать четвертого. Потому что если мы его закроем, это очень хорошо будет. Угу. Uh. Так, ну добро, чё? По этим, ну как бы, согурствует Подожди, а да? А, вот еще у нас. Так, это сайдинг, это не раньше, чем пятый месяц мы закончили. Мы начинаем его в понедельник. Он у нас кусками, короче, тоже такими будет идти. Угу. Но ну, где-то пятый месяц. А, и вот этот вот мы подписали вчера, позавчера. Ну, короче, они контракт нам еще не прислали, но он уже, он уже в работе. А, На какой месяц? А, вот этот сам, сам вот эту часть контракта мы закроем его в этом месяце. Потому что эта крыша, она как бы такая быстрая. Так, сейчас давай я дату поставлю, это будет 3 э, третье, скажем, когда, вторник или средний, давай, 3-е, 10 20 и, и закрывать мы ее будем в этом месяце, это быстрая там работа. Ну да, как-то так. Ну, окей. Что раз, Пока ничего. Так. Ну, как-то так. Ну, ну что, Николай, поспокойней, короче, сейчас у тебя. Project Manager ну, найти получается. Ну да, еще решаем этот вопрос. Ну, давай пробежимся по этому, по финмодели. По задачам, по функционалу. Да, у нас же задачи уже отсюда мы даже убрали. А, ну, и с томейта -то еще работаю, еще передаю. А. Причем, кстати, передаю не алекса а теперь Снежане передаю. То есть еще как бы в процессе, как назло, сейчас начало так, короче, налаживаться. Я ей дал еще инструменты, где приходит много тендеров, короче, прям сайта можно выгружать, чертежи, короче, делать. Мы поговорили в понедельник об этом, она говорит, ну все прекрасно, спасибо, я все понимаю, спасибо за доверие, короче, такая радуется. Ну только это, у меня там, это, отпуск? И когда? Ну вот, она сейчас на неделю, короче, свалила отпуск, говорю, а То вот. есть -то сегодня уезжает и до следующих выходных ее не будет. Нормально. Да. Ну, как да. бы, вот, хорошо, что есть запасные. Да, ну, на тебе что, эстимейт, а первое, что такое. А, ну, видишь, это да, отмечено на Настю, кстати, вообще не Настя, это будет делать Оля. А, это... Поиск лучших цен, э, страховые компании, маркетинговые компании, короче, по, поиск людей. Mm -hmm. То есть я даже не знаю, здесь э, можно... Yeah, и, и, на... А? а на себе вот эти три еще, прайс-контроль, это yeah. сметы, второе, что? Yeah. Поиск, э, ну, поездки на выставки, всякие прямые встречи с э, девелоперами и генподрядчиками И а, да. адвокат. Коммуникация с адвокатом. Я себе записал, а? А что такое? Ты что там? Нет, просто надо найти, чтобы у нас был для того, чтобы он просматривал наши контракты, их контракты. А, То есть понял. для, скажем так, защиты наших интересов. Скажем. Я понял, ну, понял. И, я если нам не платят или платят, на ну, короче, там, чтобы я решать понял. короче, вопросы. Вот. Окей. Все, и все, незавершенки у тебя все в трейл, да, получается. Да, по незавершенкам там как бы их хватает, конечно, но как бы, окей. Ок. А, так, ну трейл ты сотрудниками ведешь, да, получается, эти доски? Ну да, и, да. Они, вообще, по ним все дела, там? У меня единственное, да, у меня, меня финансовая как бы сейчас потухло немножко, я этого пола убрал. Ну, в принципе, все эти задачи мы спокойно решаем. Sofis. Sofis. Ну даже Trello не нужно, да, то есть, трейл, ну, то есть у нас первая ступень таблица отлетела, вот это потом Trello отлетела. и в принципе сейчас как бизнес-процесс работает, ничего не на кого контролировать, там все в принципе ведется и нормуль, да? Да, да, то есть у нас так э, за счет того, что мы как бы мы раз в неделю делаем в среду совещание по утрам, то есть знаешь, раз... знаешь, как называется, Николай? А? Огонь! А? Ты запустил... Okay процесс по ведению управленческого учета да. то есть он, у тебя даже ничего не надо там особо записывать ты и так понимают что надо делать ты проводишь там планерку везде все смотришь контролируешь эту тему всю кассовый разрыв там предотвращаешь смотришь чтобы прибыль у тебя была и смотришь да -да -да. Чтобы балансовый плюсик у тебя там рос рос рос рос и ты быстрее гасил там эти штуки огонь круто вот. И на Trello ты проводишь совещание с офисом, да, получается? Не, мы в, в офисе мы так проводим совещание. Мы как бы все остальные вопросы на неделю мы решаем на этом совещании. Ну, То, и, и, а вот а, это у тебя офис Офисная доска, да, получается? Ну да, да. То есть ну, какие-то мелочи, которые надо не забыть, мы сюда записываем. То есть, допустим, на два объекта вот у нас здесь надо будет э, назначить э, инспекцию на предоставление гарантии. По работе. Uh -huh. вот. А инспекция по предоставлению гарантии, то есть э, она может быть сделана только после оплаты и после полного завершения работ. То есть мы ее сюда закинули, чтобы они не забыть. А -а -а. Да, и уже там потом, ну и так далее. То есть Короче, -то, я... такие, Чтобы из головы не вылетели, мы о них каждый день все равно не будем помнить, но мы их сюда закидываем. А все, что такое ежедневное, оно легко пролетает. Короче, у тебя офис под контролем. Задачи, которые приходят, они быстро выполняют. Сюда единственная задача пишется, которые должны после выполнения объектов, ну, которые ну потом нужно сделать, да. Сейчас они не актуальны. По финансовому учету у тебя все ведется. Функционал ты передаешь вот эти статменты, да, и поиск подрядчиков. М -м -м, незавершенки все перелопатил, да, у тебя там есть ну личная доска, ты все там ну, делаешь. Баланс мы переломили да, в плюсовую сторону. Все, сейчас мы будем долбить и кредитные истории, и займы поставщикам, да? Вот. да. Ну и выполнять объекты, чтобы эти деньги оказались быстрее и быстрее у нас. Вот. Сметы да. а, Снежанна долбит, но она через неделю вернется, но как бы не, не велика потеря, что она все равно уже через неделю придет. Она уже в нашей программе как бы разбирается, да? То есть она уже там все ведет. Еще пытается. Мы туда сейчас дополняем, добавляем цены, короче, там, там процесс пока еще такой. Но там а надо много идет, Мясо идет. нарастить по ценам, по актуализации цен, и, в принципе, эту штуку ты уже со спокойной душой будешь знать, что они там делают, и будешь легко их перепроверять, и сможешь это передать. Да. да, да. И у тебя больший объем смет, у тебя сейчас сметы не задерживаются, ты их быстро-быстро все рассчитываешь. Да, да, это да, сам. на площадку нашел, которая там типа тендерные сметы там, и ты даже их начал просчитывать. Не то, что которые к тебе появляются, а еще какие-то там нашел и еще их просчитываешь. Дополнительные, да. да. И... То есть производство, и... смет... Давай производство смет в твоей организации резко выросло. А раньше это было вообще беда прям. Ну да. Плюс ты все это в CRM-систему на коленках. Ну, вот, вот. ну да, совсем на коленках. Да, и 84 сметы у тебя уже там это появилось, да? Там, ну, это старые, все, что бирюзовые, вот это, это старые, но все, что не отмечено, это новые, ну, или другого цвета, то есть с ними мы еще работаем. Я просто заметил, что здесь э, еще более новых нет, которых еще, наверное, десяток, и меня это немножко сейчас прямо аж зли, я тогда открыл. Ну вот, а раньше у тебя даже такого не было, даже у тебя не было нигде этого списка, а сейчас тебя злит, что список неполный, как бы, вот. mm -hmm. Знаешь, ты уже вино дегустируешь только, ага. Так, неполный список. Ну да. Так что, ну огонь, что, блин, круто. Производство долбасится, сметы тебя подразгружают. Единственное, их надо актуализировать, там даты, ценники, прайсы, все это сделать актуально. все сметы выписали. Их кто-то обзванивает, вот эти сметы сейчас? Нет. Вот, это как раз следующий пункт, на котором у нас затор пока. Потому что я менеджера что... уволил, да, получается, по продажам? Да. А, ну, как бы, самого не доходят руки. А Но ты это... его ищешь, получается? Ты же собеседуешь там, или как у тебя процесс идет сейчас? Ну, нет, не сильно. Я... Нет, не собеседую. Вот, получается, тебе получается. для нормальной работы нужно менеджера по продажам и project менеджер которых ты уволил. Да. Может, да? Да. Но даже сейчас, как бы, у тебя со всеми этими инструментами, ты их, как бы, все равно замещаешь, и да, у тебя там все под контролем, в принципе. Да, оно идет, просто оно не. Как, оно существует, но оно не развивается, скажем так. Ну, то есть, да, оно есть, позвонят, спросят, поговорим, встретимся. То есть, это не вопрос. Но как бы какого-то именно толчка. Потому что когда ты берешь менеджера по продажам, он, именно его главная задача именно дальше развивать. То есть, у нас пока. Короче, мы не нашли подходящего. Ты наймешь, что ты беседование проводишь, нормально вот это? Менеджера по продажам мы не искали, мы пытались вначале искать, но как-то не сложилось у нас. А давай давай тебе поставим, чтобы найти менеджера по продажам. Ну давай. Ну потому что у тебя ни хрена себе 84 сметы, но как минимум вообще есть что делать. Не, ну это же вопрос... как Но если он одну, одну сделку сделает, то себя на год окупит же, правильно? Ну, смотря какую, да, но, в принципе, очень вероятно. Ну, давай ставочку на него поставим, ну, как бы вложим деньги в него, там, и в поиск, и все. И, при том, он тебя разгрузит, ты сможешь на эти выставки гонять, то есть он какую-то рутинную работу все равно с тебя заберет. Там, в Взвоны, созвоны, встречи там хотя бы с мелкими клиентами. Вот у тебя 84 доллара там подзависит, ты бы сейчас запрёк, чтобы он позвонял. И получается, сейчас Project Manager по продаже, правильно? Остальное у тебя все укомплектовано. Да, ну, в принципе, да. Ну, ну что, Николай, что? Ну да. Ну, как сказать, еще и полного удовольствия нет, но так, процентов на 95%, я уже кайфую. Нас еще 5% -ка подобьем, как бы, чтобы ты полностью. Наша задача 100%. Ну, по сути, мы вот сейчас деньги с клиентов заберем, сделки закроем, закинем их на кредиты и поставщикам. И все эти там проценты денег, там, с ними переговоримся. И как бы наш план первоначальный, первый наш шажочек в ноль выйти. Ну, в физическом мире. То есть мы первый там шаг номер ноль сделали, да, когда у нас баланс хотя бы там. Плюсик показал. Да. Та Сейчас задача, чтобы у нас эти деньги там, на счетах мафали, мы все раскидали. Вот. Ну, в принципе, динамика, Николай, ну, как бы, ну, положительность. Ну, вот. Единственное, что вот на мае-июнь-июль вот этих сделок бы еще поднакосить. Вот, ну, желательно, чтобы у тебя сметами кто-то занимался. Ну, а туда, еще, туда еще дойдет время. Ну, дойд, дойд, дойдет этот, как понимаю. Короче, и, и, и, еще, еще, еще точно придет. То есть. А, вот. Ну, смотри, желательно, вот тебе блин, прям вот такая прям серьезная задача долбануть менеджера по продажам, потому что они тебя освободят и менеджера по, там, по объектам, project-менеджерам. Это да, это я понимаю. Ну, с project-менеджером еще разговариваем, то есть, не знаю, там есть два очень хороших кандидата с хорошим опытом. Но, Но. один такой, ну, я, может быть, он для меня просто не очень удобный человек, он очень... Он такой меланхолик. Ну, даже не, не меланхолик он... А... Ой, смотри, короче, ну, у тебя там не супер крупная организация, да, тебе все равно с ними придется работать. И пер, ну, как бы первым штукой тебе как бы надо, чтобы он прям лично тебе просто подходил. Ну, ну, да. То есть вот я провел с ним собеседование, то есть при том, что чувак с образованием архитектурным как бы работал в этой сфере, интересуется как бы материалами всем. <свеседовав> да, что, что собеседовал там всяких, ну очень много народу. Хочешь, тебе совет дам такой небольшой? Да. Вот все, его не нанимай, короче, нафиг он нужен? Первое. <свес> <Так>, ладно, ты <свес> уже кинучку начинаешь про него говорить, я думаю, сейчас наймешь, и ты будешь мне там про него рассказывать истории какие-то, какой он там. Сейчас, зачем? Как бы Бери вот того, который более, под, ну, более по душе тебе, как бы, ну как вот чисто по-человечески подходит. Это очень тоже важный фактор. Ну, да, ты должен вот... приходить на работу, подзаряжаться, да, там, ну как-то с ним там на одной волне быть. А тут он как бы и с клиентами же он так будет э вот, работать. Так что это очень опасно. Я а понял. Так, того, что наймешь, получается, который ну, норм. Я не знаю, мы с ним еще обсуждаем, я сегодня с ним буду связываться, но... Ну, что-то он отмораживается, скажем так, то есть, что-то… Ну, ищи новых собеседований, новые собеседования назначай. Ну, ну, да. Новых, новых, новых. То есть тебе Просто... как бы не надо уговаривать, если он тебе подходит, вот у нас тоже было там кто подходит, там человек 5 может. То есть мы их к вам вызывали, ну, вызывали а они как бы что-то куда-то девались, я не знаю. Вот, но слава богу, что мы в это время не останавливали собеседование. То есть они вроде как к нам подходят, мы их приглашаем. Вот, а они как-то по какой-то причине куда-то там сваливают. Да, угу. Ну да, будем, короче, заниматься. Пока, пока короче, у меня с, с вот этим наймом как-то, скажем так, не сильно складывается. Да, я, я тебе могу сказать. С... У всех, у всех, как эти вот кого-то не возьмешь, у всех как. Ну, я, я, я понимаю. Просто как-то. Так, а ты, получается, шестой-седьмой счет закроешь, да? Ну, там напиши, чтобы их тоже... Мы их тоже удалим тогда. Видишь, да, -то в принципе, меньше, кстати, вот эти просто. вот отсюда, наверное, тоже можно убрать, да, по идее? А тебе они не нужны? Эти нет, вот мне вот этот нужен беленький, я его оставил. А ты все закрыл, их больше нету? Ну, нет. Ну, вот где слово close тогда, ты удаляй вот эти слова close, выделяй белым, ну, все белым выделяй, close слово удаляй. Чем? Чем? А? Ну, они не нужны. Что, Я или... Вот где close, убирай. Делит. Все, заходи в настройки. Сам не смотай, вот обведи их. Прямо строчками, строчками. прямо обведи их и строчки прям удали. Да, прям строчки удали. Угу. Видишь, 40 штук было, когда мы начали. Ужас, Окей. Все, и тут у тебя в дисборде немножко сдвинулось. Тебе нужно поднять их. Очень немножко. Э, так. А как это сделать? Вот сейф, вот это у тебя, да, вот это выделил. Вот сейф, да, вот это выдели, и подними вверх. Так, вот так. Я вот цветом все сделаю и залезть. Ну, как бы. Все, окей. Я, потому что как только я. Почему не люблю здесь удалять? Как только удаляю, оно, блин, съезжает. Его давай с 15 по 19 выдели строки. С 16 по 19. 16 по 19. Да, и удали тоже, чтобы они тоже тебе не мешали тут. Ну вот, видишь, как бы. Сейчас эти еще удалим 2. Тоже будет поменьше тут. Потом кредитные кошельки здесь удалим. Ну, как бы, чтобы у тебя было порядочек такой. Ну, бабло лежит, нормально, там, типа такого. Да, Ну, что, Давид, персонал, менеджеры, тоже. У меня тоже сейчас эта тема актуальная, сейчас обучением тоже занимаюсь там. Как бы тяжеловато, но что делать, как бы без этого роста не будет. Вот. Ну и там закрывай первый месяц, который. Второе, там, бак придут, закидывай. Вот. Ну, и желательно, если тебе просто нормально придет, бахнет какой-нибудь кредит. Ну, я посмотрю, мне нужно мелкие, наверное, в начале я долбану. Просто чтобы да. Да. убирать да, а, там уже. Да, ну Очень... и вот эти, которые закроешь, которые, ну вот, close-close, где 100 долларов там, вот, их тоже отсюда нахрен надо убрать. И вот эти две желтые тоже нужно Ну убрать. да, я, кстати, вот это тоже уберу, кэш, э, у нас это, ну, как, я не знаю, он... она у нас есть, но у нас, в принципе, наличкой никаких операций не идет, это единственное, записано было, я кеша отдал, как бы чуваку заплатил за сервис там. Да убираем его нафиг, зачем ты нужен? Ну я его просто тогда сюда перенесу, в персональный инвестмент, да и все. Ну да, давай так сделаем прям сейчас. Или расход в этом. Сделать кэш, перевод с персональных инвестиций. А, ну да, с персон... не, не, сделай вот то, что не с кэши потратил, а потратил с персональный вот, Все. И зайди в этот в настройки удали просто этот каши и все. Да блин, сейчас... вот. да, блин, ну ты не бойся. Ты при порядочек приводишь. Это наоборот. Это... Утешение у тебя быть. Вот, ты можешь вот эти цифры желтым не выделять, а выделять просто справа, ну, вот эти. А вот здесь всегда, чтобы у тебя белое было, да и все. Когда ты раз поднял там чуть-чуть и все. И вот где close, да тоже вверх. И их тоже желтым можешь выделить, что нужно их тоже закрыть. Вот. То есть два кредита нужно закрыть и два вот этих кошелька. Прикиньте, там на но ну четыре дашборда выберется. Ну то есть четыре кошелька. И этот начнет видно быть А, чуть, чуть А, да, 12-ю строчку, да. Да, порядочек. Что, короче, знаем, долбишь? Закрываешь кредит какой-нибудь, закрываешь вот эти два мелких кошелька, закрываешь сделки январские, январские, февральские. Подожди, что-то съехало. <св> <св> да, зайди в <св> Ничего страшного, все хорошо. Так, э, минус 146. Вот я минус 146, зайди на него. Так, он тебя берет по седьмую строку. А тебе нужно брать, чтобы он брал по шестую. Вот, d7, сделай, а не d6. d 6 не d7. А, да, да, да, да. D6. Тёр, 6, ставь интер. Все окей. Вот, все, у тебя там сейчас все тип-топ. В календаре можешь зайти посмотреть календарь. Нормально. Ага. Все, успокоилось. А, Оно даже не ехало, собрали. Туда вниз там, потому что кассовый разрыв тебя ждет. Да нет, это навряд ли. Ну да, да, ты там написал больше. Uh, да, мы, во-первых, эти 150, скорее всего, платить не будем, а во-вторых, uh, ну, <laughs> будем, в смысле, если деньги будут. Uh, но если что, ну, короче, мы там прикинем, черт, по факту. Mm -hmm. У нас uh, должны быть по некоторым объектам, как бы, хорошие сейчас выплаты, депозиты там и так далее. То есть у нас, ну так, получается, что нормально. Ты, получается, с них закроешь сделки, там, которые ты должен да, уже заплатить, которые тебе отдали деньги, а ты еще ничего не отдал. Ну и желательно вот это планирование, если бы ты вел, мы более бы детально понимали, что мы сейчас все и кредиты, и какого-нибудь поставщика пахнем, и как бы эти деньги будут, и сделки закроем. Да, я это понимаю, но пока, пока пытаемся Нет, нет, не, смотри, смотри, то, что сейчас вот что сделано, уже круто. Нет, я планирую. Да это первый блин комом, короче, вот, ну, он у тебя все равно работает, идет, ты там календарь смотришь, дашборд смотришь, прибыль уже формируется, уже ты контракты планируешь. И вот меня спрашивал там, типа, как мы планируем, типа, ну, ты Серегу смотрел, да, там, по направлениям, там, типа, какие, с какого направления, сколько мы там заработаем. Мы на самом деле вот эти контракты, то, что ну, помечаем, когда какой закроем, мы на самом деле планируем свою валовую прибыль, по сути. А постоянные расходы мы там в финмодели запланировали. Да, мы там с да. кредитами запланировали. Вот. И поэтому, а мы кредит хотим раньше отдать, поэтому он должен быть еще лучше. Угу. То есть у нас такое пока на коленке. То есть у нас пока вот в эти в сметы ударить, да, получается, мы первое, что решили, это... То, что у нас производство смет как бы нормально увеличилось, то есть у нас сметы не залеживаются. И второй вопрос сейчас надо решить по-другому, чтобы нам постоянно по этим сметам кто-то звонил, следующие шаги назначал, да-да, нет-нет, там отказ сделал, ну или успешные сделки переводил. То есть вот такую работу нам с тобой, ну, хотя бы вот на коленках, на этих вот, которые мы в время сделали. Ну и то, что ты сметы эти передаешь на расчет, да, там это уже как бы большой плюс, потому что я помню, мы с тобой, когда начинали работать, эти сметы прям, Забивал на них болт, они у тебя лежали, как-то просрачивались. Ну, короче, была несерьезная ситуация. Да. Вот. Ты че не там говоришь, что мы делаем вообще? что она тебя спрашивает, что-нибудь? Не. Но она, ты знаешь, какое у нее было лицо? А говорит, сколько у тебя? Я говорю, минус 185. Да? Это все, что он сказал. Я говорю, да. Она такая. Ну, ну, ладно. Ну, да, да, я сказал, что мы... Я тогда проснулся, помнишь, в прошлый раз, когда у нас был сезон, там у меня было плюс полторы, потом я сказал, у меня ушло опять минус пять, и потом мы поправили, там стало уже там 15, что-то такое. Так я тогда проснулся, я такой, или вечером это было, я говорю, слушай, у нас, короче, первый раз плюс полторы. Она такая, ну, клево, утром просыпаюсь, смотрю, минус пять. Я говорю, Блин, теперь минус 5. Она такая, ну слушай, уже близко. Я говорю, ну да, близко, короче. Ну, и короче, она за это не переживает, ну вообще никак. То есть, я не знаю, ее... У девушек, потому что, знаешь, там, ну типа минус 0, плюс 0, ну ладно, что там, типа. Ну да. Нервы железобетонные. Да, да, она так нормально к этому относится. окей причем, когда как бы, в прошлый, ну тогда еще как бы разговор был там, в ноябре, в октябре, когда я понимал, что, как бы, что где-то мы захлебываемся, короче, жопа, и я как бы говорил, слушай, может как бы банкроста вариант, знаешь там еще что-то, знаешь, и варианты всякие же тогда прокручивал, а потом да. когда мы с тобой звонили, знаешь, поговорили, ты говоришь, а о чем типа, как бы надо выруливать? Ну да. Да. да. Ну и все. И как бы оттуда понеслось. И как бы под конец декабря, когда мы уже все это посчитали, <laughs> и получилось минус 185, я как бы сказал, ну окей, я думал вообще минус еще больше, так что уже хорошо. <laughs> и когда сейчас вот начинает выруливаться, то в принципе… Ну да, достали. но сейчас главное, знаешь, такая, как ты на лыжах, когда научился кататься, да, и начинаешь выделываться, и улетаешь в березу да. Да, там, со всем. Да. Вот сейчас главное не выделываться, Николай. И вот этот шаг за шагом и идти идти идти, идти, идти. А, то что ты передаешь функционал его прям контролировать проверять обязательно вот, ну как бы там ну, время свое высвобождать чтобы у тебя было ну на проверку и прям проверять проверять проверять проверять вот и там ну как бы потом под, ну, под отпускать ну уже когда ты железобетонно уверен что все четко вот потому что там передал ну, точки контроля обязательно должны быть ну как бы финансовый контроль ну как бы ты уже понял что пускать нельзя там у тебя здесь все четко по сметам тоже, потому что они могут тебя там, насчитать, ты как бы, ну, там, возьмешься за объектом именно и там, не дай бог. Вот, ну, и по CRM-системе, по этой, что какую смету ты посчитал, какой-то отклик должен быть от нее быть. Либо да, работаем, либо ни хрена не работаем, либо следующий шаг. То есть вот три статуса должны быть по-любому. Вот, ну, и по объектам, что мне хотел учить, там, как бы ты стройки лучше меня соображаешь, да, там, чтобы на там никому ничего не падало, чтобы Протекали, там, ну, как бы тоже чек-листы, чек стандарты должны тоже у твоей компании появиться в ближайшем будущем. Да, потому что у тебя сейчас прожект, ну, ты как проджект-менеджер и как менеджер по продажам, ну, работаешь, как бы, ну, тебя бы в другую тему тут затянуть, да, там, вот А ты там, как бы, занят. Вот. Ну, и что как Бэтмен, да, там еще и тут учитываешь, там учитываешь, тут, тут, тут, ну, как бы, на износ, пока работаешь, как бы так лучше, ну, не работать, лучше, ну. Работал, отдохнул, проверил контроля. Вот, как-то вот такую штуку. Ну и рад, что ты вот этот функционал, там, ну, как бы, уже у тебя все как бизнес процесс работает, даже стрелла ничего не может не получится. И то, что с офисом там чук-чук-чук, тоже по все разрешил. Вот. Да. Ну, а то, что команда поменялась, там и проект менеджеров и менеджеров по продажам, там, и спичиков там, ну, в принципе, ну, как бы, ну, это нормальная история. Вот мы с тобой, вот когда вот. По сути, стандарты ужесточаем, да, там контроль ужесточаем. Вот, тараканы как бы со света как бы побежали, ничего страшного. Как бы. Вот. Да. Найдем, найдем. Найдем нормальных тараканов. Не Тараканов, а нормальных от работы зарабатывают, выполняют свои обязанности, мы им платим хорошие деньги и ну как бы такой настроить как бы должен быть. Что они работают, зарабатывают, ты тоже зарабатываешь, как бы ну, клиенты довольны, да там клиентов становится больше, стандарты выполняют. Ты самый добрый души человек, но если что-то из стандартов не выполняется, ты как бы включаешь жесткого тирана, как бы ну и до тех пор, пока ну, все не идет по стандартам по твоим, потому что это как бы если не идет по твоим стандартам, все, тебе по-любому косяков на прилетает, они то свалят, как бы а разгребать твоим широким кричам придется. Ну да, да, есть такое. Вот, а пока ну, по стандартам работают, пока все как бы выполняется. Все, ты доволен, клиент доволен, ты деньги платишь, как бы с поставщиками все нормально, рассчитываешься. Ну, и инвестиционный себе задел делаешь в ну, личных финансах. Там повоюем дальше с этими, этими штуками, всякими инвестиционными, там интереснее да. будет. Ну, и жопы, как бы, интересно, вылазить, да, Там, но ну, все-таки как бы в жизни там, да, интереснее там что-нибудь там, объекты там чувствовать. движение делать, конечно. Ну, да, да, в плюс, чтобы было. Ну, вот. ну как бы, и пока из жопы не выбрались, как бы, плюсом <соценно> тяжеловато заниматься. Ну, да. Есть такое. Ну, и сейчас ты вот эту штуку поднимаешь, да, там, ты обратно уже, как бы, ну, вот, если у тебя все удалить, там, и ты будешь как-то составлять это заново, там, <соценно> ты по-другому жить, жить не сможешь, как бы, без такого контроля. Это точно. Есть такое. Ну, еще хочется прям усовершенствоваться, конечно, прям все процессы, вот, чтобы прям Ну, смотри, я тебе так скажу: нужно твое время. Чтобы ты да -да. не как менеджер, как не как менеджер да, там, не как менеджер по продажам. Чтобы мы его взяли и, как бы, чин чин, чин, чин чин Вот как со сметами. Ты туда как бы погрузился, погрузился, уже работа какая-то плюс-минус идет, да, там. Вот. То же самое по стандартам, то же самое по, по заказам, да, там. Вот. То есть нужно просто твое время, ты как бы все равно человек, который больше всех шарит, да, в своей организации, вот, и от тебя, ну, должен вот этот посыл идти, там, стандартов, там, чего-нибудь, то есть тут как бы, ну, я тебе помогу, конечно, сделать, чего я буду от тебя, потому что я даже не был у тебя там ни на одном объекте, даже в у тебя не мог, то есть я как бы могу тебе помочь, но для тебя ничего не сделал, ключевая так, то есть нужна твоя ключевая компетенция будет, так что освобождайся, ну, вот, незавершенки бахнул, функционал там передашь, вот, и вот проект менеджер по продажам по стандартам. Будет работать. Тогда будет все будет. И на выставке погоняешься, тебе бежит по кайфу. Ну да. И усилит у тебя, ну, как бы, клиентскую базу. Ну вот я во вторник иду встречаться там на пару часов уже так, на районе интересное такое мероприятие будет. Ну, вот, там конечно. много подрядчиков таких. Ну, ген подрядчиков. Угу. Ну, потихонечку. Ну Добавляем да, искать, да. Сейчас шаг, будем за а? ну, шаг за шагом, главное, я тебе как финансист говорю, динамика положительная, бабки в сделках есть, сейчас их закинем на счета, со счетов закинем на кредиты и поставщикам, вот тебе и ноль будет. Как бы есть уже откуда вот эти 450 погасить, даже 77 сверху останется. С учетом, что тебе там и персональные инвестиции отдадим. Да, ну, ну, да. Вот. Да, то есть честно это... говоря, персональные могут еще подождать, если как бы оборот дальше будет идти. То ну, есть... Это наша незавершеночка, мне кажется. Ее надо все равно дува кайфануть. то что мы как бы шажочек сделали, зафиксировать, поблагодарить себя и потом уже в другую гонту ввязаться. Ну да. Ну чтобы у тебя 30 пожалуйста, у нас не поспокойнее даже, если ты тратить ее не будешь. Я потрачу. <смех> я потрачу. <смех> я, я не позволю ей просто лежать, Чёрно. Ну да, да. Ну, крепко нешь, отдохнешь, потом начнем бомбить. Там же новый виток. Потом <смех> <смех> и, там, и кредиты, и залоги, и там в минуса у поставщиков, как бы, уйдем опять. Ну, чтобы что-нибудь там построить или сделать. <смех> так что, ну, да, как да. Бы, там уже будет плюсовой вот этот виток. Как бы то же самое, но зато у тебя будет плюс какой-то, там останется. Так что там да. то, ну то же самое только в плюс, короче. Вот, по краю пропасти. Наша задача пролететь по краю пропасти на высокой скорости и не упасть ну, да. и прийти первыми, да, там, чтобы у нас все было. Вот это будет интересно еще, еще интересно, короче, вот так. Ну да. Но потом уже это так, это уже развитие корпорации начнется такое небольшое. То есть я, честно говоря, до сих пор, то есть в моих целях, я не знаю, дай бог с этим разобраться еще, конечно, но вообще не, я бы хотел иметь там 5-10 там, компаний, там, может больше, то есть просто этим всем надо уметь управлять, то есть вот как-то хотелось бы выйти туда уже на следующий уровень и иметь ну, да. больше, потому Нет, что чем лучше… Больше... Не, ну ты учишься, вот допустим, ну 5 у тебя таких учетов будет. Ну, окей, да. Я понимаю. Но все задачи, как бы, задачи же определенные, все равно надо будет решать. Э, в каждой из компаний определенные, конечно. Не, nee, ну как структуру выстроишь, если структуру хреново выстроишь, все это дело, наверное, на тебя будет валиться. Если нормально структуру выстроишь, как бы, ну, будет выполняться просто задачи. Там, да, и все, определенные планы будут выполняться. Планы по прибыли, планы там, по выручке, по себестоимости, по среднему человека, по рентабельности. По постоянным затратам бюджетирования будет строгое. То есть если это нормально выстроить, то как бы и неожиданных моментов будет меньше. Ну и подбор персонала, толковых людей, бесед. Ну то есть там как бы ну, вот этот процесс есть, будет такой. Я понял. У меня Я просто понял. опыт в разных мишах, если есть все знаешь, там кого в команду, то брать под все эти проекты. Я понял. — Определимся, значит. однозначно. — Однозначно. — Так, ну что, ладно тогда, есть вопросы, коль еще ко мне какие-нибудь по этой неделе? — Нет, мы пока на автопилоте идем, пока вроде все более-менее. — Да, ну смотри, внимание, короче, к персоналу. Что, я тогда, следующий созвон также у нас? — Ну да, да, по минуту. Так. Также, 7 часов, вот, воды. Ну что, раз круто, что мы теперь, ну я на самом деле счастлив, ну то, что мы тебя прям вот это. Я с Серегой там бомбанул, там это вот мы с ним капусты подрубили за февраль. И бечёт, я переломный момент прошел, ну на мой взгляд. Вот сейчас уже как бы дожать вот его надо по сделкам. Ну да. Короче, я радостный вообще. Раскрываю свою компетенцию, короче, на наших братьях предпринимателей. Ну, я тоже рад. За всех. За всех. Может, откроешь потом в партнерстве, консалтинговое бюро, American Fine Менеджмент Management Finance Corporation. Ну, что-нибудь такое, да, да, конечно. Ник-ник там что-нибудь вот такое. Mm -hmm. Да. твоим попродавать учет, прикинь, вот это все управление. Я, я думаю, очень хорошо зайдет. Просто многие не понимают, как бы, насколько все как может быть плохо. Быть. Как, как мы объясним, как бы без проблем, чем. Не, ну, я понимаю, я имею в виду, что на данный момент кто-то живет, и он не знает, что. Он, набрал? <laughs> он в он Миона 4 набрал по 2% и сидит, минусит потихоньку, да? Да, да, да. Вот, так что. Но мы расскажем, покажем, наглядно пускай там через калькулятор нас пускай перепроверит. И побежит да. к нам. Да, да это же... Банкротится, Опять, короче. Второй раз уже я от банкротства отвариваюсь. Ты говоришь, может банкротство? Я говорю, давай попробуем. Нет, потому что я когда допустим, смотрел тогда ситуацию, то есть я понимал, что у меня долгов под... 300 с лишним, только те, которые я вижу, ну, я имею в виду в смысле, только в, у, у этих было у меня по 300 тысяч долгов. То есть мы сейчас долгов уже отдали там на сотку почти. Ну, а, много, то есть. Тебе сейчас капуста-то нападает с э, клиентов? Ну да, Ну сейчас будем отдавать. Ну, я имею в виду, что раньше, короче, это было непонятно, оно было в разных местах, оно, знаешь, там цифра тут, цифра там. Как бы непонятно. Вот у, считаю, вот у этих билдер у меня раньше 100 тысяч был кредит, а, там у этих тридцатка, другие там три кошелька, которые мы закрыли, там а, было под полтинник или больше. Ну короче, мы нехило поддавали денег уже. И соответственно уже картинка по-другому выглядит. А тогда это выглядело безвыходно, я в долгах, что делать. Потому что я понимал, что по большому счету работы, которую мы закончим, там почти денег нет а, ну, и так далее. А оказалось, что в принципе деньги есть, просто я их вложил, получается, в предыдущие работы, ну и тогда, короче, оно по-другому раскрылось. было 185 кусков. Ну да, да, я понимаю, но, то есть за счет новых контрактов мы сейчас получаем как бы плюс, но этот плюс еще нужно реализовать. Да, и постоянно расходы тебя будут догонять, так что ты как бы, пока я тебе говорю, на ну, лошах научился ездить, ну, но не выделывайся. как бы надо ну, жить, да. жить, жить, жить. ну и плюс у нас есть потенциал в этих в кредитных историях, да, мы оттуда можем там, там тут чуть-чуть забрать, тут чуть-чуть забрать, да, там. И у нас есть хренова гора смет, которые нужно продалбливать, ну, менеджеру по продажам. Да. То есть есть откуда капусту нам черпать. И даже сейчас, которые объекты поработаем, их уже будет достаточно, да, там плюс-минус чтобы закрыть наши вот эти вот все долги, по сути. Ну да, да. Вот. надо много, надо надо, много. надо в этом году миллионов шесть. Хотя бы пять-шесть. Ну да, ну я бы, я бы, это план номер ноль, переломили ситуацию. Первый шаг, да, там забрали деньги ну, с контрактов, перекинули их все, на ли... все вот эти минута закрыли нахрен. Вот. И потом еще капусту тебе заработали. Прикинь, если дом у тебя купим. Прикинь. Ну, мы же 200. Я, быть. Я, я, я бы по-другому сделал. Я не знаю. Я смотрю, я, я считаю, что тот, та ипотека, которая сейчас есть на доме, она для меня как э, даже не расход, потому что за нее платят другие люди. А если есть, мы другой а, дом купим? А вот. Если мы купим другой дом ты, смотри, просто здесь как бы рычаг, как его использовать. То есть можно взять 200 тысяч и купить 4 дома, в каждый вложив по 50. Но. Примерно через полтора-два года эти по 50 тысяч уже вернутся. То есть э, и у тебя потом будет приносить прибыль чистую 4 дома. Ну, то есть, короче, это надо также, наверное, таблицу составлять и смотреть, а -а -а. как... Ну, ну и желательно, если у тебя будет много вот этих квартир, получается, ну считать, какой дом, какая квартира, кто что должен, кто ничего не должен. Ну то есть у тебя до хрена будет, ну, этих... Ну, конечно, По четыре да. чело, ну, человека живет там, сколько, 16 человек, плюс у тебя да. еще там 20 человек. Кто когда тебе что заплатил, кто не заплатил, кого надо выселять там. Вот, ну, все Тоже прям работа такая будет. Ну да, и понимал, где там прибыль, где расходы, какие расходы, на каком юнити, какой приносит денег, какой не приносит, за сколько надо сдавать, чтобы было поинтересно. Потому что вот, я, я даже задумался, у меня здесь был ну, маленький этот, ну, э, квартира в аренду, э, я ее выставил как бы дорого на сдачу. Там, за, скажем, она должна была сдаваться, обычно там 550-600, они сдаются, а я выставил ее за 700. Uh -huh. Так э, в итоге, как бы, а все такие, типа, а что ты такой наглый, короче, я говорю, а почему нет? Ну, и в итоге я сдал ее за 700. Uh -huh. И получается вот это 100 баксов разница в месяц, это полторы тысячи в год, ну, там, 1200 в год. No. А 1200 в год, как бы, ну, вообще не лишняя. Ну, да. как бы нормальная капуста. То есть, no, это одному человеку можно водку съесть нормальный. Ну, то есть... Ну да, почему нет? Не, ну я вот смотрю на тебя, ты как бы богатеньким там скоро станешь этим человеком, ты меня как бы вдаляшку доляшку помнишь? Смотри, записывается все, подожди. Конечно, слушай, Коля. Не, особенно мне интересно, честно говоря, именно встретиться по... А на самом деле попробовать продвинуть по финансам эту тему, вот, прям очень-очень. Да, да. Ну и соответственно потом, ну там остальные там дела бы тоже порешают по домам там. Ну, слушай, были бы деньги, а как, а как там приумножать это уже О, только да. Вот, вот. Да. вот? Потому что доллар у нас растет, как бы, и если в долларах там считать, ты у меня клиент в долларах, это вообще огонь. И если там какую-то движуху, дом, прикинь, да, с тобой, там же можно его как бы чук-чук-чук там пополам, да, там взять по 25 кин, да. если ты говоришь, то, блин, это вообще будет супер. Да, да, это такая тема. Да. И, более, да. Ты там от Нью-Йорка недалеко живешь, там, в принципе, прыгнул, доехал, даже кого-нибудь там выселил, сам пожил там в этой квартире. Ну, в Нью-Йорке, я не знаю, в Нью-Йорке тебе не хватит денег купить что-то. Нет, я, я не с Нью-Йорка приехал Нет. к Тибет, тебе же недалеко, там час-полтора сколько-то. А, ну, да, здесь-то да, здесь ерунда. Это мы, это мы решим ну. каким-нибудь путем, это не проблема будет. Вот. ну и там, допустим, на работу, может, сейчас с визами хреново, ты можешь меня на работу вызвать, типа. Да, там с этим как раз я тоже, я там с товарищем решаю, мне друг из Москвы хочет приехать тоже. Я сейчас как раз буду доузнавать про все документы вот в этом плане. Потому что говорят, что на рабочую визу теперь проще сделать, чем любые другие всякие музыки. Ну да, а мы же в Европу не поехали, там же какая-то жопа, как ну, капец там. Мы в Италию хотели взять, а там... А у меня мечта в Италию, я, короче, думаю, блин, нахрен. Там что было, там, типа, 50 заражений, 100, 200 тысяч, девять 9 тысяч. Я думаю, ну нахрен. Ну да, да. лучше не надо, надо. переждать этот. Я, ну я думаю, летом должно там утихнуть, по-любому. Да, конечно, конечно. Да, типа ну обычно А? Да, типа как обычный грипп, только вот еще не нашли прививку там какую-то и все. Ну да, да. ну это мелочи, то есть просто оно очень быстро распространяется и как бы, ну, ну, да. Это печально. Ну, Хотя да. вот говорят, что он, он в принципе-то был уже много лет, просто он так не распространялся, он спокойно локально где-то оставался, а сейчас что-то он ну, мутировал, мутировал там, видимо. Ну, да. короче, решат по-любому вопросы. Хорошо, ну да. Мы решим с бабками, они а решат с медициной. Все нормально. Да, да. Но я думаю, удаленно там мы плодармик там подготовим, в общем. Сейчас. Ну да, надо продумать. Да. Окей.